Итак, всем привет! Сегодня у нас маленькое видео сравнение о том, чем отличаются Meizu Pro 5 и OnePlus 3. В общем-то, Meizu Pro 5 чем особенен? У него огромный экран 5,7 дюйма. У него стоит качественный усилитель звука, благодаря которому музыку можно слушать даже в самых крутых наушниках, и он будет их раскачивать. Но в то же время есть такие особенности, которые вы сможете прочувствовать лишь тогда, когда вы его купите и попробуете им пользоваться. Не обращайте внимания на шнур, который идет из OnePlus 3, потому что я на него пишу звук на петличный микрофон. Итак, особенности, которые я бы хотел отметить для вас, чтобы вы знали для себя чуть-чуть лучше, чем я, когда покупал Maizu. Итак, оба смартфона, оба смартфона это Android смартфоны, но самое главное отличие, это во-первых, у Meizu Pro 5 не голый Android, а оболочка Flyme, соответственно, сразу у нас получается, мы заходим в стандартную звонилку и что мы видим, мы видим контакты, мы видим такую очень странную звонилку и синхронизация с Google контактами здесь невозможно адекватно. Бывает такое, что оно просто может не сохранить контакт в облаке. Бывает такое, что даже может сохранить, а потом не сохранить. То есть вы объективно не знаете, когда у вас контакты в безопасности, как бы не. В то же время OnePlus 3, звонилка, довольно классическая для голова андроида. она не оригинальная, она модифицированная, но это звонилка от... Android 6.0.1, соответственно она работает намного намного лучше в плане синхронизации с Google сервисами. Отсюда сразу же выплывает еще целый ряд различных нюансов. Во-первых, многие Google сервисы, которые требуют синхронизации через облако, не работают адекватно. Те же Google фотографии могут быть глюки, Google контакты могут быть глюки. Это что касается внутренней оболочки. То есть здесь флайм, и найти какой-то нормальный кастомный билд с голым андроидом очень трудно, и не факт, что он будет работать адекватно, и не факт, что вы запустите весь функционал, который сложен производителем. То есть даже сенсор пальца может работать неадекватно или вообще не работать. Усилитель звука может не работать. И поэтому единственное, что остается, это использовать Flyme. А Flyme особенно тем, что он плохо работает с Google сервисами, особенно с Google контактами. Установить сюда кастомную звонилку, найти где-то APK-шный файл звонилки от Android 6.0 или 5.0.1 очень трудно и опять же таки его запустить будет очень и очень трудно в сравнении с тем, чтобы просто сразу купить голый Android в своем телефоне. В то же время OnePlus 3 Здесь прошивка стоит 6.0.1, и все основные приложения, такие как звонилка, такие как камера, они базируются практически на оригинальных э, от Google. Здесь же по состоянию на сегодня стоит 5.0.1, даже 5.1. И очень много вещей, которые просто переработаны, но не работают так, как нужно мэйзу почему-то решили что нам не нужны стандартные приложения нужно все делать самому заново придумать велосипед второе отличие которое вы видите сразу же перед собой это экраны То есть вот здесь мы видим два экрана и мэйзу явно немножко желтее чем one plus 3 но это нужно видеть вживую, понятно, что через экран и камеру я вам не передам точность цвета. Дальше, есть еще такая, есть еще такая особенность. У Meizu экран 5,7 дюйма. Если вы берете его в руку, это реально огромная лопата. И вы должны понимать, что покупая Meizu Pro 5, вы покупаете почти планшет. В то же время One OnePlus экран 5,5 дюйма, корпус даже сделан тоньше. Корпус тоньше, грани тоньше, ощущается тоньше и намного лучше сидит в руке даже при такой диагонали. Дальше, что касается корпуса. Meizu сделан из металла, так же как и One OnePlus. Но One OnePlus здесь металл, а у Meizu вот здесь пластмасса. То эта верхняя грань, разделенная пластма пластмассовыми вставками, она у Meizu пластмассовая, а у OnePlus металлическая. Касательно сборки OnePlus собран намного лучше. То есть он, он ощущается в руке как реально цельное устройство. В то время как у Meizu, если, если, конечно, у вас еще более удачно, может вы этого не услышите. Но нажимая на экран, то там, то здесь будет, будут слышны трески. То есть как будто экран плохо приклеен или плохо установлен. Следующая особенность заключается в том, что сенсоры у обоих телефонов находятся в передней кнопке. И у Meizu передняя кнопка очень быстро покрывается не то что царапинками, она почти затирается. Примерно в то время как у OnePlus кнопка херамическая, и вы, ну я не знаю, в скором или не в скором времени, но поцарапать ее очень трудно. Касательно работы сенсора, у Meizu, сенсора пальцев, у Meizu довольно странно реализована вот эта защита, потому что э, при включении телефона или же при многократном неправильном введении или распознавании отпечатка пальцев, Meizu не предлагает вам ввести пароль. В то время как у OnePlus реализована по аналогии с айфонами. Если несколько раз подряд неправильно распознан палец он просит ввести вас пароль и при включении и при перепрошивке и при перезапуске каждый раз просит вас ввести пароль в то время как у Майзу много из этого упущено то есть безопасность вашего устройства даже там после кражи или если попадает в руки кому-то не тому под вопросом еще одна особенность которую я хочу отметить это время жизни то есть, насколько долго играет один или другой смартфон. На Meizu Pro 5 у меня получалось около 5, 4,5-4 часов экрана при батарейке в 3000 мА. У OnePlus это примерно те же цифры, чуть-чуть меньше, потому что здесь мощнее процессор. У Meizu процессор от Samsung здесь Qualcomm. У Meizu процессор хороший, но не настолько производительный. И сейчас есть уже в наличии Meizu Pro 6 и MX6. Но у них процессоры многоядерные, но не настолько эффективные, не настолько качественные и хорошо продуманные, как у данного смартфона. Если мы сравниваем два этих смартфона примерно за одни и те же деньги, то я бы рекомендовал вам купить, конечно, OnePlus 3. Потому что по характеристикам, ну и не только, но и по качеству исполнения, по качеству работы. OnePlus намного-намного превосходит даже флагманы. Ну и уже не говоря о Meizu Pro 5. В то же время, если вы любите слушать музыку, качественную музыку, флаг, и хотите ее слушать везде и всегда, и у вас есть хорошие наушники, которые могут раскачать тот звук, который вы хотите услышать, все частоты от низких до высоких, то, конечно, лучше Meizu. Что касается камер. Я не буду ничего комментировать, вы дальше просто посмотрите все сами. Спасибо за просмотр. Лайк, подписка. Следите за моими новостями. Спасибо.